Так, вот наши мускусные утки. Кто-то очень говорит, что они не могут плавать, могут утонуть. Вон там он есть мелкие. Вот они со второго дня жизни, как и эти, в принципе, уже плавали в этом пруду. Если они с мамой находятся, вон он касается если они с мамой то и все это дело по барабану вот. очень они любят купаться.